Треботехнический состав АКПП предназначен для обработки автоматических коробок переключения передач. Активный компонент, попадая в зону трения коробки передач, обрабатывает в первую очередь зубчатые зацепление и насос масляный насос, который создает давление благодаря которому и происходит управление всей коробкой. Таким образом, восстанавливая производительность насоса, восстанавливаются все характеристики автоматической коробки переключения передач. Кроме того, Обрабатывается зубчатое зацепления, на которых сформирован слой, снижает потери на трение и увеличивает ресурс коробки как минимум в два раза. Этот автомобиль мы купили где-то год назад, в декабре. Он 2003 года выпуска и с пробегом сейчас уже 300 тысяч. Ездим за город на дачу, у нас дача находится в 100 километрах. Ездим по городу, потому что мне приходится детей возить в разные кружки по тем же самым бабушкам. Поэтому автомобилем пользуемся часто, и хотелось бы как-то сохранить его в жизни в нашей семье подольше, потому что он на 100% устраивает и по качеству, и по объему, и по вместительности. До этого мы уже использовали продукцию компании «Сопротек», у нас был до этого джип чероки, и мы использовали составы для мотора. Составы показали себя с наилучшей стороны, потому что мотор стал тише работать, расход бензина уменьшился, поэтому в этот раз решили попробовать новый для себя продукт, это состав для обработки коробки передач. На мой взгляд, проще вложить сейчас небольшую сумму денег и продлить долголетие данной составляющей автомобиля, нежели потом выкладывать огромную сумму уже на ремонт или даже замену. Для начала нужно прогреть автомобиль, мы это уже сделали, потом заглушить двигатель... И дальше тщательно перемешать состав. На дне банки, как вы видите, есть осадок. Его нужно тщательно перемешать. Сейчас мы его перемешиваем. Ну, как можно видеть, действующий состав он перемешался уже, поэтому... Мы сейчас будем заливать. На наш автомобиль нужно две банки, поскольку объем масляной системы в коробке на нашем автомобиле составляет 12 литров. Это больше 10. Если до 10 одна банка, если после 10, то, соответственно, две. Вот, второй солокон мы уже перемешали, сейчас будем заливать. Вот я и закончила обработку коробки передач. Это заняло у меня примерно 10 минут. Теперь мне нужно покататься на машине в течение 20-30 минут. Основные проблемы автоматических коробок – это падение рабочего давления, из-за чего появляются рывки, пинки. Наш требосостав решает эту проблему. Он восстанавливает центральный насос, который дает рабочее давление как в гидроблок, так и в бублик гидротрансформатора. Восстанавливается давление, коробка начинает переключаться на определенных нужных ей оборотах, уходят рывки, пинки, все это уходит. Также уходит шум и вибрация из коробки на зубчатых зацеплениях, а также и опорных подшипниках. В вариаторах наш требосостав выравнивает поверхность конусов, к которым прилегает ремень. Это улучшает сцепление ремня с конусом, что Продлевает срок службы вариатора, так же, как и самого ремня. Это опять же экономит ваш бюджет. добавь жизни.